Всем привет, вы на телеканале Тыковка ТВ, и сегодня я снимаю видео, которое называется «Мама, купи мне пони. Неожиданная встреча». Давайте начинать. Так, доченька, пойдем-ка с тобой в торговый центр. Ты не будешь против, если а мы один день твой займем на поход торгового центра? Конечно же нет. Это может быть поводом купить себе поняху, пони. Чего ты будешь? Ну ничего, ничего. Пошли, пошли. Да, пошли. Да, вот мы и пришли в торговый центр. Да, вижу. Торговый центр, который называется Винкс. Его, почему его так назвали Винкс? Не знаю, может быть, какое-нибудь название вот этих твоих Винкс, этих, как их зовут там? Фей Винкс, Я в них не разбираюсь. Здравствуйте. Здравствуйте. А вы возьмете какую-нибудь телешечку там? Вот это для одежды, а это для еды. О, да, возьмем две. Мама, а давай, по этому поводу я куплю пони. А ты заслужила пони? Вот ты всегда мне обещаешь, вот когда я тебе покупаю пони, что ты будешь делать и то... Ой, посиди. И все будешь делать. И что только ты не будешь делать. Ну ты это не исполняешь. Так что не куплю тебе пони. Ну, мамочка. И не уходит. Эх, не уходит. А? Что это за звук? Ой, простите, мы так дверь открыли. А, не, неправильно, простите, пожалуйста. А, простите. Ничего, корзинки раз, разобраны. А, ничего. А, принцесса Луна. А, да, вы из нашего класса. Да, у нас девочки дружат. твалы ну, Поздоровайся. Здрасте! А, привет, Ранси. Здрасте. Здравствуй, дорогая. Привет. Ты чего? Я сейчас буду маме помогать. Я, прикинь, всю неделю и всегда маме помогаю. Каким образом? Ну, подметаю полы, всегда мою, а помогаю очищать там крупу от а, плохой крупы. все это переделаю. Иногда варю суп, кашу. Короче, подметаю а, одежду, глажу. Короче, делаю все, что прицает себе невозможно. Зачем ты это делаешь? За все это должна мама делать. Думаю, мы и будущие мамы. Ну и что? Господи, тебе это надо делать. Хотелось бы. Ха, я и делаю. Ну тогда ты не получишь сюрприз от мамы. Я и так получаю. Вот увидишь, получу. Ну а ты посмотри, как надо делать. Я тебе называла, что я делала, и посмотрим, разрешит ли мам мне купить. Да-да-да. Угу. Ну да, вы точно будете это не будете покупать? да не, не, мы со мной будем. Мам! Да, дорогая, чего? А можно мне купить пони? Ну, то есть купить какую-нибудь поняху. Ну, конечно, бери хоть две. ты У меня... Молодец, заслуживаешь подарочки. Помогаешь мне, моя труженица. Иди, выбирай. Разрешаю одну большую, одну маленькую. Давай, выбирай, Ть, любительница пони. А мы пока поболтаем. А ты что не выбираешь? Да она наказана, ничего не делает, а только Ну Ладно, я пошла, может вместе выберем что-нибудь. О, да, да, пойдемте вставай, искорка. Прости. Да, я тут просто что-нибудь возьму, там нам покушать, вот, где-то. это, тортик и кексы, кексы, кексы, ну, все, там, что-нибудь, ой, шляпку возьму, Все. а мы сейчас много что будем набирать, а расческу возьмите, ну, да, конечно, возьму что-нибудь, так можно я зря не возьму, можно? эй, это для Рарити, а это вы будете нет, мы как раз вот эти оставшиеся возьмем. Хорошо, берите. Ага, Ой, эти расчески сейчас уходят, они по акции. Ой, не могу взять. Так, сейчас это для вещей всяких, сказали. Так. Ой, какие заколочки возьму вот эту. А я это как раз возьму. Вот эту красивую. Так, еще я возьму вот эту для маски. Это дочь, я сейчас возьму. Ну все, в принципе. Дочь, дочь, да, мам. Тебе купить вот этот голубой? Да нет, спасибо. Хорошо. Ладно, не хочет. О, а это же для взрослых для детей. Ну да там. Ой, тогда я себе возьму. Простите. Ну, не, я не хотела покупать, я просто хотела дочку приложить. Она не захотела. Ладно, мы пойдем уже. Сейчас она выберет все пони. Выбирает их. Ну, мы пойдем на кассу. Мональд тоже сейчас. Да. О, кстати, корону еще я возьму. А то она без короны у меня. Так, а, то... а мы, я возьму еще вот это вот. И вот это вот. В свою телегу я возьму. Сейчас у меня подвинем. Иду. Еда, еда, а еда падает, все, взяла. Так, все, а дочь, ты выбрала пони? Нет, мама. Мама, а мне можно пони? Нет, заслужи их начало, а потом посмотрим. Ну ладно, я пока с тобой подожду. Так, но ну я подумала, хорошо, выбирать я быстренько. Ладно, дочь, быстро, очень, хорошо, Так, да. Я возьму... Кого бы мне сделать? Я хотела взять э, себе какую-нибудь... А то у меня есть очень много земных. Три единорога и ноль пегасов. А, пегасов... Тут два. Я думаю, мама, попрошу, давай нет, нет, одну пегаса возьму. А можно этого пегаса? И все. Я тут подумала, ты ведь целый год помогала. Возьми две больших и две маленьких умница моя, ну, спасибо мама. Так возьму вот эту пони, а потом возьму эту. Нет, у меня у меня это есть, так что принцессу Луд возьму и тебя. Э, меня, ну если тебе нравится, дочка, конечно. А тебе принцессу Луд не хочу. А вот еще меня, смотри, получается, мамочка и дочка буду играть. Так, <смех> бери. Пойдем на кассу, доченька. Умочка ты моя. Ах, пошли. Здравствуйте. Здравствуйте. А, пожалуйста, пробейте нам вот это все. Вы это все берете? Ну да-да-да. Хорошо. Бздык. Бздык. Пакет вам не нужен? Нет. вздик, Бздык. Бздык. Бздык. Бздык. Бздык. Бздык. Бздык. бздык. Ой, И бздык. С вас пять тысяч. Пять тысяч. Ну, как бы, да. Пони стоят вот все. Вот эти огромные. Они одна тысяча стоят. А вот такие миниатюрные, они м -м, вместе 500 рублей стоят. Понимаете? М -м а все остальное за... Да-да-да, за вещи. Ну хорошо, вот э у меня скидочная карта. Пик. А, Ой, еще вот этот любите. Пик. Так, теперь 30 еще рублей. Держите. Спасибо за покупку, заходите к нам еще. Спасибо, до свидания. Сейчас еще корон один. Умница, умница. Пошли. Ой, поняха упала, блин. Дочь там она упала. Блин. Достанем ее потом, да? А, да, она, если упала, то она где-то у вас внизу, на первом этаже торгового центра. Хорошо, дочь, пошли с двоей поняши, которая упала туда, типа никуда. Нет, дочь, я тебе не куплю никакую пони и не мечтай. Ну, мама, хочу пони. Нет, дочь. Нет. Ты и так хорошо сделала с вот своей подругой, поболтала. И ты узнала, что она помогает своей маме. И получила целых две такие и две такие. Все, пошли. Ясно, на кассу. Ну, мама, одну пони маленькую. Секунду. Здравствуйте. Здравствуйте. Сколько стоит маленькая пони? 350. Слышала 350. Ой, э, точно 350. Ой, подождите, сейчас я посмотрю 350 секунд. Так, а, ща, ща, ща. нет, простите, я вам сделала ошибку. 250. Это я что-то не то сказала. Вот 250. Понимаешь, 250. Одна понял, а если будет две, 250, это будет 500. А ты хочешь две таких? Нет, одну. Ну, ладно, я посмотрю, сколько. Может там. О, вот эта Пинки Пай, она вообще 150 стоит. Может Пинки Пай эту возьмешь? Ну давай. Аликорд сколько стоит, как ты? Хм. Вот она-то и стоит столько, сколько я продавец. Ну, значит, беру. Ай, ты сделаешь все, что я скажу, а то не, больше никогда не получишь пони. Всё, пошли, пошли. Пошли. Опаздываем. Тебе еще уроки делать, доча? Ну, мама, можно начал поиграть? Нет. Вам это пробить? Да, бздык. Бздык. Бздык. бздык. Сейчас, секундочку, подождите. Бздык. Бздык. Бздык. Здик, Здик, Здик, Здик, вздик все. А вы все, да? Да. С вас четыре тысячи. Четыре тысячи. Вот держите. Спасибо за покупку, заходите к помощи. Спасибо, до свидания. Спасибо. Всем пока! Вы были на канале Трековка ТВ. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и смотрите мои видео. Пишите мне в комментариях. Всем пока! Пока-пока!